В Австралии ищут способ добраться до земной коры, где сосредоточены неисчерпаемые источники геотермальной энергии. В Нью-Йорке устанавливаются подводные турбины, использующие энергию приливов и отливов. Они способны обеспечить энергией более тысячи домов. Проблема этих технологий в том, что они только развиваются и могут компенсировать только часть наших нужд. Накопить столько энергии, сколько нам потребуется без ископаемого топлива, не так просто. Спросите любого жителя Центральной Калифорнии в национальном комплексе зажигания, где уже 50 лет проводятся экспериментальные слияния ядер. Слияние ядер – это конечная форма солнечной энергии. Поскольку именно она аналогична образованию солнечной энергии. Солнце в миллионы раз больше Земли. Под влиянием гравитации атомы водорода сталкиваются с такой силой, что они соединяются, выделяя огромное количество энергии в виде тепла. Если бы могли использовать всю энергию, выделяемую Солнцем за минуту, то мы бы обеспечили энергией весь мир более чем на миллион лет. Это невозможно. Но есть и другой вариант. Построить уменьшенную модель Солнца на Земле. Мор готов к обратному отчету? Готов. Сделано. Сегодня команда национального комплекса зажигания надеется совершить прорыв в этом направлении. Заряд готов. Директор проекта Эдмусис. отлично осведомлен о перспективах. Т-60. Мы отчаянно пытаемся разработать новые способы получения чистой энергии. Пепси готов. Это последний вид чистой возобновляемой энергии. Готовы. Мы используем энергию воды. Вверх готов. Просто извлекая молекулы водорода и воды, мы можем получить очень много энергии. Метод фузии кажется многообещающим. На его воплощение потрачены 50 лет и миллиарды долларов. Но для производства с его помощью хотя бы одного вата энергии еще далеко. Заряд готов. Имитация термоядерной реакции в лаборатории непроста. Эта многомиллиардная установка состоит из 192 лазеров. Самых мощных лазеров на Земле. Для создания температуры и давления Солнца лазеры должны поразить капсулу размером с горошину, заполненную водородом. Для запуска реакции все лазеры должны воздействовать одновременно. Прямой удар, а потом атомы водорода смешиваются, и неиссякаемый источник чистой энергии готов. Out, да, Пепси, All держит. Готово. Сегодня после 10 лет изматывающей работы, команда, наконец, готова приступить к сложнейшей части операции. Готовность. Попаданию в цель. Готов? Если эти тесты пройдут успешно, мы станем на один шаг ближе к фузии. Обратный отчет. Заряжаю. Готово. Внутри капсула пуста. Направленный удар готов. Но это отличная тестовая цель. Запускаю обратный отчет на моем уровне. Три, два, один... что мы ищем. Увеличить полярность. Вот что нам нужно. Если посмотреть сюда, 284,9 тераватта. Похоже, мы сделали это. Чудесный выстрел. Теперь, когда они знают, что могут попасть в цель, следующий шаг это заправить капсулу топливом. Тогда, по крайней мере, теоретически они будут в шаге от фузии. Каждый день мы получаем все больше и больше данных. Возможно, через полтора года мы покажем, что это возможно в реальности. Для решения наших энергетических проблем требуются сотни тысяч попыток, тысячи людей, пока однажды, возможно, они не нападут на золотую жилу. Через 40 лет население Земли увеличится на 3 миллиарда человек. Количество людей превысит сегодняшнее население Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Если решение проблемы не будет найдено, нам придется очень тяжело. Что мы будем делать? Одним из решений может быть фузия. Энергия будущего. Энергетическая революция. Энергия будущего. Энергетическая революция. Сколько раз в день мы вставляем вилку в розетку? Включаем свет. Зажигание. Пользуемся пультом дистанционного управления. Набираем номер телефона. Какой бы стала жизнь без этих действий? Наша жизнь зависит от двух форм энергии. топлива, заливаемого в бак, и электричество из розетки. Изобретение электричества в 19 веке изменило мир. Внезапно оказалось, что пара медных проводов в жилом доме или на заводе могут поставлять столько же энергии, как несколько лошадей. Возможно, уголь дал толчок к началу промышленной революции, но именно электричество закрепило ее. С первых дней использования электричества многое изменилось, но принцип остался тем же. Все, что нужно делать... Это вращать колесо. Вращающееся колесо – это основа почти любой энергетической системы на Земле. Возьмите магнит, раскрутите его в проволочной катушке для освобождения электронов, и генератор готов. Это электрический механизм. Топливо раскручивает колесо, колесо вращает магнит, магнит освобождает электроны, и вот – вот все, что нужно для обеспечения энергии множества современных устройств. Алгоритм примерно одинаков, независимо от того, какое топливо используется. Уголь, кипящая вода, пар, колесо вращается, вырабатывается электричество. Замените уголь природным газом, нефтью, ядерной реакцией, даже гидроэнергией. Колесо будет вращаться по-прежнему. Каким бы ни был источник, важно лишь, что энергия в конце концов поступает в наши дома и на рабочие места. До того, как попасть туда, она проходит тысячи метров по проводам, через сеть, которую мы называем энергетической системой. По всему миру энергетическая система поставляет энергию. Тысячи электростанций поставляет ее сотням миллионов жителей. Мне и вам. Инженеры-энергетики поддерживают систему в рабочем состоянии. Немецкая энергетическая компания 50 Герц снабжает электричеством почти 20 миллионов домов. Работы наших диспетчеров в комнате контроля очень похожи на работу воздушных диспетчеров. Каждую секунду они поддерживают баланс между производством и потреблением. Каждую секунду требуется поддерживать одинаковый уровень производства. Десятки лет Германия обеспечивалась электричеством за счет угля. Сейчас она примкнула к соглашению об обеспечении к 2050 году половины своей энергосистемы возобновляемой энергией, генерируемой в основном ветром. Постоянно вращающаяся без остановки современная ветряная турбина это своего рода гигантское вращающееся колесо. Некоторые достигают 150 метров в высоту. Лопастью, длина которой превышает длину крыла Боинга А747, управляет ветер. И генератор преобразует энергию в электричество. Ветряная энергетика – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей на Земле. В 2009 году Китай стал третьим крупнейшим производителем ветряной энергии после Германии и США. Сейчас эти страны крупнейшие производители ветряных турбин. Китай много инвестирует в ветряную промышленность. За последние пять лет он значительно увеличил годовое производство ветряной энергии. Возможно, Китай планирует возглавить отрасль по производству ветряных турбин, отрасль, которая может приносить миллиарды, а возможно и триллионы долларов. Ветряная энергетика развивается так стремительно, что к середине века она может превзойти угольную промышленность, став единственным источником энергии. Это не станет открытием для инженеров-энергетиков, так как они отлично знают, что у энергии ветра есть один недостаток. Ветер – это очень непостоянный источник энергии. Его можно использовать только если он дует. Достаточно снабжать дома и рабочие места электричеством только часть времени. Это нужно делать постоянно. С этим отлично справляется ископаемое топливо, например, уголь. С возобновляемой энергией все не так просто. Но сейчас группа американских первопроходцев хотят сделать энергию ветра более постоянной. Группу возглавляет человек, чья карьера была, можно сказать, создана ветром. Дон Монтегио пришел в парусный спорт в 8 лет. К 20 годам он уже выиграл свой первый чемпионат по виндсерфингу. Он рано понял, что чем выше поднят парус, тем больше скорость. Когда соревнуются парусные лодки, часто эффективно работает только верхняя треть паруса. Запустите змея, например, на 100, 200 или 500 метров, и вы поймете, как там много энергии. Антагию не понадобилось много времени, чтобы понять, что эту энергию можно использовать иначе. Готов? Ветер отличный. В 2006 году он и его команда с начальным капиталом в 10 миллионов долларов основали альтернативную энергетическую компанию. Держи, поднимай вертикально. На заброшенной воздушной базе в бухте Сан-Франциско компания МакКенни разрабатывает технологию по принципу воздушного змея, которая сделает энергию ветра более надежной. Мы готовы к запуску. Для этого им необходимо поднять установки для получения возобновляемой энергии наверх, где дует самый сильный и постоянный ветер. Ветер хороший, все готовы. Запускаем на счет три. Раз, два, три. Запуск. Отлично. То, что выглядит как модель самолета, на самом деле змей с длинной привязью. Для взлета пропеллеры работают, как на обычном самолете. Но когда змея наберет высоту, пропеллеры начинают работать, как генераторы. Они превращают энергию ветра в электричество и передают обратно на базу. Можно ли извлечь необходимую энергию из ветра и обеспечить ею все человечество? Ответ – да. Конечно, без проблем. Энергию ветра можно использовать. Но не сейчас. Змей Маккенни – это утопия. Он может обеспечить энергией полдюжину домов. Но чтобы иметь постоянное энергоснабжение, им нужен змей, который может летать сам. Не только часами и неделями, а даже годами. Этого никто никогда не делал. А они пытаются. Похоже, он даже не... Это проблема управления, и здесь важны все инновации. Мы представляем полностью автономный запуск и посадку системы, так что она может быть развернута и свернута, то есть полностью контролироваться компьютером. Если они смогут преодолеть этот барьер, высотные змеи Маккенни смогут быть запущены в небо и добывать источник энергии гораздо более мощный, чем генерируемый ветряной турбиной. Но мощный сам по себе ветер не единственный источник. Есть другой, более впечатляющий, если мы только сможем использовать его. Энергия будущего. Энергетическая революция. Энергия будущего. Энергетическая революция. Природные источники энергии окружают нас повсюду. Но мы не можем залить ветер в цистерны или подключить телевизор к Солнцу. Нам нужно преобразовывать возобновляемую энергию в удобную для использования форму. Из всех природных видов энергии самая мощная – это солнечная. Существует множество способов ее извлечения – В Испании солнечную энергию улавливают сотни зеркал, фокусируя лучи на цистерне с водой, расположенной на башне высотой 120 метров. Каждое зеркало может нагреть воду лишь на несколько градусов. Но если установить 600 зеркал в одном месте, температура поднимется до 500 градусов. Этого более чем достаточно для превращения воды в пар, который затем запускается в турбины и вращает колесо. Так получается электричество. Сегодня поле солнечных батарей генерирует достаточно энергии для более чем 15 тысяч домов. И по мере увеличения количества батарей число домов может достигнуть 200 тысяч. Это первый коммерческий энергозавод в Европе для извлечения солнечной энергии подобным способом. Но у него есть один постоянный и, как говорят некоторые, непоправимый недостаток. Полная зависимость от погоды. Когда солнце светит, все хорошо, но когда его нет, нет энергии. Не самый надежный способ поддержания жизни цивилизации. Для использования энергии солнца в будущем нам нужно научиться сохранять солнце. В Испании нашли способ сделать это. Солнечно-тепловая электростанция Андасоль ⁇ это крупнейшая солнечная электростанция в мире. Здесь не только собирают солнечную энергию, но и накапливают ее. Проблема возобновляемого источника в том, что он неконтролируемый. Ветер то дует, то не дует. Солнцем та же проблема. Если возобновления не контролируются, то в конце дня ты остаешься ни с чем. Под палящим полуденным солнцем зеркала производят огромное количество тепла. Больше, чем могут преобразовать генераторы. Выход накапливать это тепло в 28 тысяч тоннных цистернах с расплавленной солью. Соль поглощает солнечную энергию, которая используется несколькими часами или даже днями позже. Каждый день, когда солнце садится, инженеры Андосоль выключают солнечные зеркала и начинают откачивать тепло из резервуаров. Ночью турбины продолжают генерировать электричество для примерно 40 тысяч домов. И местные жители знают, что на эту энергию можно положиться. Правительство в данный момент запускает множество подобных заводов, превращающих солнечную энергию в электричество. Но прелесть солнечной энергии в том, что она никому не принадлежит. Немного изобретательности, и любой может ее использовать. В США идут поиски. Настоящие первопроходцы – это совсем не те, кто вы думаете. Шуберт несколько раз за свою жизнь менял профессию. Он был профессиональным музыкантом, архитектором. Он даже изобретал жилище для исследователей Марса. Сейчас все его мысли заняты Солнцем. В общем, процессы музицирования и создания механизмов похожи. У них один источник. Сначала должна возникнуть идея, а потом ты ее воплощаешь. Когда крупнейший американский производитель оливок захотел разработать новые способы энергообеспечения операций, Шуберт понял, что это его новый проект. Работая день и ночь, компания по производству оливок, маску, потребляет почти столько же электричества, как тысяча домов. Шуберт начал сконструирование солнечных батарей и зеркал, похожих на те, что в Испании. Батарея снабжала энергией в течение дня. Проблема снова заключалась в том, что делать, когда солнце не светит. Тогда Шуберта осенило. источник, подзаряжаемый солнцем, был у него прямо под носом. Количество оливок, которое консервирует эта фабрика, каждый год превышает численность населения Земли. Шуберта осенило, когда он понял, что солнечная энергия для обеспечения этой фабрики была уже на фабрике. Проблема в том, что ее выбрасывали как мусор. Оливковые косточки. При обработке 13 миллионов оливок в год образуется очень много отходов. Отходов в том смысле, что они не знают, что с ними делать. Но Шуберт точно знал, как их использовать. Подобно дровам в камине, в оливковых косточках много запасенной солнечной энергии, которую можно сжечь для производства электричества. Собирая миллионы оливковых косточек каждый день, можно получить отличный источник возобновляемой энергии, пригодный для энергоснабжения целого завода в пасмурные дни и ночью. Итак, вы утверждаете, что можно получать энергию из отходов? Да. Это накопитель Солнца. Солнечная энергия поглощается этой оливковой косточкой. Мы извлекаем это тепло, вырабатываем пар, и механизмы работают. Как просто. Кажется, что люди давным-давно делали так, но мы как будто забыли, сколько энергии нам дает Солнце. И забыли о том, что эта энергия накапливается вокруг нас. Да. Солнечные зеркала днем, оливковые косточки ночью. Именно подобное креативное мышление поможет нам найти новые способы получения электричества. Мне нравится ездить в экипаже, но я бы не смог делать это каждый день. К счастью, мне и не нужно. Времена, когда люди путешествовали подобным образом, канули в прошлое. Сегодня невозможно представить мир без автомобилей. Без быстрого, надежного транспорта авокадо так бы остались на калифорнийских фермах. Компьютерные процессоры никогда бы не поставляли из Китая, а наш багаж не вернулся бы к владельцу. От мотоциклов до фур и грузовых багажей все зависит от двигателя внутреннего сгорания, который в свою очередь зависит от... Да, вы правы, вы догадались. От ископаемого топлива, как бензин. Сжигая топливо, вы вращаете колесо, которое буквально ведет машину. Дешево и большой сгусток энергии представлен компактно. Поэтому любое новое топливо должно доказать свою состоятельность. Американский зеленый чемпионат «Лимон» перенес соревнования в лабораторию. То, что инженеры и водители узнают здесь сегодня, пригодится не только на трассе. В гоночной машине вы хотите улучшить все то же, что и в городской. Будь это аэродинамика, экономия топлива, это все важно и в гонках. Сегодняшний фаворит Porsche GT3, под номером 45, идущая на бензине. У строителей соревнований допускают к участию несколько машин на возобновляемом топливе. Биобутаноле, целлюлозном этаноле и чистом дизельном. Они здесь, чтобы испытать газ за деньги. В течение многих лет лорд Поль Драйзен видел, как меняется отношение к альтернативным видам топлива. Другие гонщики смотрели на нас, как на сумасшедших, и смеялись надо мной, спрашивая, «Сейчас ты поедешь в сандалих с открытыми пальцами? Ты будешь есть чечевицу?» Но с этим что?» Но когда мы выиграли гонку, они больше не смеялись. Для перехода с ископаемого топлива на возобновляемое нам нужны миллионы литров. Но дело не только в количестве. Необходимо топливо, способное конкурировать с энергией газа. Корвету Оливера Гейвина целлюлозный этанол позволил показать лучшие результаты и одержать победы в течение всего сезона. Это альтернатива. Это значит, ты можешь вести гоночную машину и выиграть на другой форме топлива. Тебе не нужно ехать на бензине. В отличие от этанола, основанного на зерне, мы слышали, что сырьем для топлива Гейвина послужили древесные отходы. Вместо того, чтобы сжечь их, из них произвели этанол. В суровой четырехчасовой гонке, такой как зеленая гонка, скорость не всегда имеет решающее значение. Ключевым фактором будет экономия топлива. У того, кто выиграет эту гонку, не обязательно самая быстрая машина. Гораздо важнее время, сэкономленное на дозаправках. Необходимость сократить число пидстопов связана с другой технологией, также тестируемой сегодня. Машина не с одним, а с двумя двигателями. Гибрид. В гибридах совмещены стандартный двигатель внутреннего сгорания и электромотор, работающий от аккумулятора. Экономия топлива позволит уменьшить количество пидстопов в два раза, а энергоподдержка от аккумулятора способствует более быстрому выходу из поворотов. Спустя 4 часа гонки Орши на газе возглавляет ее, как и предполагалось. Но что удивительно, корвет на биотопливе также не отстает, а гибрид идет со своей скоростью. Возможно, причина разницы – мощность аккумулятора гибрида. Сегодня от аккумуляторов работают многие вещи. MP3-плееры, мобильные телефоны и машины. Теоретически, аккумуляторы могут помочь решить одну из наиболее важных проблем возобновляемой энергии – хранение. Знакомая нам всем батарейка — это, по сути, прибор, преобразующий химическую энергию в электричество. Ее задача — сохранить энергию, так что позже она может быть разряжена. Батарейки все равно, произошла ли энергия из угля или атома, ветра или солнца. Здесь, в МТИ, у Дона Седовая есть лаборатория. Ее цель – изменить батарейку. Если ему это удастся, могут появиться батарейки с емкостью, достаточной для энергообеспечения наших домов и даже целых городов. Если бы у нас была возможность соответствующего масштабного и дешевого хранения, тогда бы люди обратились к ветру и солнцу не как к дополнительным, а как к первичным источникам электричества. Идея хранения энергии в как звучит заманчиво. Если одна вмещает мало, то много вместят достаточно. К сожалению, все не так просто. Сейчас мы здесь. А вот где мы хотим быть. Вот эта масштабность. Нельзя просто взять 100 тысяч аккумуляторов и соединить их как новогоднюю гирлянду. Здесь нужен другой подход. Заложить в основание тысячу автомобильных аккумуляторов будет очень дорого. Один гигантский аккумулятор мог бы сработать, если бы мы знали, как его создать. У знакомых всех нам аккумуляторов два массивных металлических полюса. Положительный и отрицательный. Электроды они соединены кислотой проводящий ток. Седовый понял, что можно создать большой аккумулятор, используя жидкости, расплавленный металл в качестве электродов и расплавленную соль в качестве проводника. Эти жидкие материалы при температуре больше 648 градусов Цельсия могут быстро поглощать и удерживать огромное количество энергии за одну треть цены сегодняшних наиболее мощных аккумуляторов. Единственный плюс аккумулятора – это то, что он очень дешевый. Доведенные до совершенства жидкостные аккумуляторы смогут обеспечить энергией весь Нью-Йорк. Заряжаясь только ветром и солнцем, установите по одному в каждом городе, и проблема сохранения энергии не будет. Мега-аккумулятор Седовая – это лишь одна из идей изменения нашей внутренней энергетической системы одним новшеством. Но некоторых из сегодняшних разработчиков в этой области прельщает маленький размер. Они верят в силу перемен. Но эти перемены произойдут не скоро. Впереди еще много работы. Энергия будущего. Энергетическая революция. Энергия будущего. Энергетическая революция. Многие считают, что энергию должна поставлять большая нефтяная компания или электроустановка. Но некоторым разработчикам альтернативных видов энергии перемены видятся в отдельных новаторах. Что касается возобновляемой энергии, в нашем распоряжении наиболее перспективен фотогальванический элемент, сокращенно ФГЭ. Просто установите и закрепите их. Фотогальванические панели выглядят не очень серьезно, но установив их, можно генерировать электричество. Пока светит солнце, конечно же. Когда солнце попадает на силиконовую панель, фотоны выбивают электроны, создавая поток. Оттуда электричество поступает прямо в наши дома. Многие годы солнечные панели были одной формы – черные прямоугольники, которые монтировались на крышу. Если мы хотим сделать альтернативные источники энергии частью нашей жизни, почему бы не сделать их частью наших домов? Буквально. С изобретением подвижных фотогальванических элементов это время пришло, считает архитектор Шейла Кеннеди. Нельзя и далее считать солнечные панели частью так называемой инфраструктуры. Мы верим, что материалами можно играть. Новые фотогальванические материалы могут быть пришиты на одежду, занавески даже на покрывало. Это будет называться мягким домом. Вот занавеска в мягком доме. Она двусторонняя. На одной стороне вшитые в ткань фотоэлементы, а на другой – сиды высокой яркости. Патрисия Груиц – дизайнер компании, которая занимается альтернативной энергией. Внутри каждой занавески маленький аккумулятор держит заряд, пока не понадобится энергия. Управлять системой так же легко, как пользоваться им по триплеерам. Сгенерированного электричества не хватит на весь дом, но какая-то часть будет обеспечена. Занавеска мягкого дома нужна. Уменьшение нагрузки на энергосистему означает меньшее число линий, меньше энергии и развития. Мягкий дом нужен также для того, чтобы жители как-то изменили манеру потребления энергии. Ту же причину называет химик Колтекс, Нейт Льюис. Это новый солнечный проект. Кроме того, он хочет совсем избавиться от фотогальванических элементов, заменив их ведром свежей краски, солнечной краски. Итак, мы наносим краску, и элемент становится солнечным. Фотогальваническим именно так. Электричество из солнечного света. Берем маленькую ложечку. Процесс начинается с нанесения краски на три стеклянные направляющие. Как будто вы хотите нанести рисунок на футболку. Отлично, готово, возьмите. Ничего себе, если поднести ее к свету. Химикаты краски поглощают солнечный свет. Это здорово, сейчас мы покрасим, а он будет поглощать свет. Покрасьте крышу. Свет будет падать на нее, и вы соберете солнечную энергию системой, собранной своими руками на крыше. Попадая на краску, солнечный свет высвобождает поток электронов. Добавьте провода, подсоедините к электроцепи, и у вас есть электричество. Реально ли, что мы сможем пойти в магазин, купить пару ведер краски, нанести ее на крышу дома и генерировать электричество? Да, я думаю, мы поймем, что к чему. Мы уже знаем, что нужно делать. Просто нужно снизить цену. Соедини все. Да, все сделаем более долговечным. Дешевое и надежное. Обычно эти слова не ассоциируются с возобновляемой энергией. Но в Германии хотят добиться этого потребляется меньше энергии. Если инженеры-энергетики смогут извлекать ветряную энергию, генерируемую в непиковые часы, ее можно будет использовать днем, когда потребность наиболее велика. Мартин Райнхарт – один из 50 берлинских пассажиров, подписавших уникальную пилотную программу, чтобы посмотреть, смогут ли электромашины использовать энергию отходов. Приходя домой по вечерам, Мартин ставит на зарядку свою электрическую машину, чтобы она заряжалась ночью, когда электричество самое дешевое. Прелесть идеи в том, что скоро электромашины смогут отправлять энергию из аккумуляторов обратно в энергосистему. Вот как это выглядело бы. Допустим, Мартин едет на неделю в Испанию, оставляя свою электромашину, подключенной к дому. Так как машина подключена через интернет, инженеры-энергетики могут контролировать ток. Когда нет ветра или не светит солнце, они могут направить его обратно. Теперь вместо того, чтобы машина Мартина заряжалась от системы, она сама заряжает систему, временно снабжая энергией до 20 домов. А Мартин получает прибыль от компании за поставляемую энергию. Подобная ситуация возможна каждую ночь. С появлением все большего числа электромашин это может стать вариантом на будущее. Покупай энергию привычным способом или продавай ее. И именно таких альтернатив хочет большинство людей. И гонка по их созданию подходит на полном газу к завершающей стадии. Сан-Франциско работает компания ветряной энергии «Маккенни». Их змей при управлении пилотом парит высоко. Но с автопилотом он всякий раз падает. Чудес не бывает. Чтобы что-то создать, множество людей работает круглосуточно. Запуск на счет три. Они думают, что наконец все готово. Нужно заставить его работать. И в эти моменты проявляются лучшие качества людей. Он отделился. 1500, 1700... После многих лет планирования и бесчисленных часов разработки дизайна и конструкции, их змей наконец-то летает сам. Отлично. У нас большая проблема, нам нужно не поймать плохих парней или что-то в этом роде, нам нужно понять, как производить энергию более эффективно. Это интересная задача. Вот оно чудо. Эти парни сейчас всем покажут. На зеленом чемпионате «Лимон» у «Корвета» проблема. Сейчас он на втором месте. Еще чуть-чуть, ребята. Они не сдаются по внешнему радиусу. Вы только посмотрите. Машина на возобновляемом топливе опережает соперников, но не может обогнать «Порше» на бензине. Это королевское сражение. Корвет использует любую возможность, чтобы вырваться, но не получается. Все за победу. Бензин без борьбы не сдается. Вот и последний круг. Последний круг. Если Корвет хочет атаковать, нужно делать это сейчас. Он пытается. Пробует опять. Он пытается обойти напрямую мастер съезжает на обочину и врезается. Ничего себе! Какой удар! Это ужасный финиш тяжелой изматывающей гонки. Как всегда, побеждает бензин. Но для тех, кто ввел... Возобновляемое топливо в гонку, второе место – это победа. Это доказательство того, что они стали ближе, и никто не знает, кто возьмет приз в следующий раз. В следующем году. боремся со временем. Более века у нас был один источник энергии, на котором построен современный мир. Но пришло время перемен. Чтобы создать следующую главу истории, нужно познать стихии, изменить способ передвижения, образ жизни. С каждым годом мы все ближе и ближе к разгадке. Будет ли это одно большое решение? Или много маленьких, никто не знает. Мы лишь знаем, что мы строим будущее. Один ход часов, один шаг, одна идея.